Всем привет, мои дорогие зрители и подписчики моего канала. И в этом видео мы прошем телефончик Samsung Galaxy Young, то есть GT S6202. Вот такой вот, значит, телефончик, слегка такой побитый, можно сказать, почти весь. Ну, что сказать, телефон старого образца. ]cat. Э, версия Android у него 2.3.6 э, то есть, как я понял, тут стоит мод это как бы не очень хорошо, такие телефоны тяжелее прошивать, чем Jelly Bean, KitKat или, или Lollipop а, OZU в этом телефоне 290 мегабайтов, то есть очень слабый, можно сказать, телефон не для игр вот в этом вот телефоне, вот в этом э, Galaxy, ну, Samsung Galaxy Trend Легенда на моем канале, уже почти 10 тысяч просмотров егоная прошивка, на нем а, почти ну, около 500 мегабайтов, на этом где-то 480-470 мегабайтов Samsung Galaxy Star. Тоже, кстати, есть прошивка на на телефоне, можете посмотреть. А, ну и давайте приступим, значит будем прошивать мы этот маленький телефончик через Odin 3. А, многим я уже скидывал ссылку на этот Один. и пока мисс есть, никто еще не жаловался. Ссылку на прошивку и на драйвера для телефона я оставлю в описании. Значит, заходим и пода, Так что делаю. Выбираем нашу прошивочку. Ну, извините, вначале ошибся. Не 6202, а 6102. А, нажимаем открыть. И тут на, нас просят подождать. Place, wait. А, уже готово. В этом телефоне, если у вас долго готовится прошивка, Заходим в режим один, то есть нажимаем клавишу включения, домой и громкости вниз. Все это по очереди зажимаем и ждем. Вот наше один меню, значит, нажимаем клавишу громкости вверх. И у нас готов телефон. Теперь мы аккуратно подключаем в этом телефоне это ненадежное гнездо. Поэтому, если во время прошивки слетит с гнезда штекер, то это все. Значит... Использую я обычный оригинальный USB кабель самсунговский. Значит, подключаем. Подключаем, ждем. А, в Одине у нас отобразилось ID.com, то есть ID 0, а COM 9. А, тут статус готов. Нажимаем старт и ждем завершения. Неплохой такой телефончик, вот этот Samsung Galaxy Star, очень хороший телефон. Уже четвертый год у меня держится, не единой царапинки, полностью весь целый. Правда иногда загрязняется, но ничего, в принципе, нормально. Играем на нем, тоже неплохой телефон, только вот на нем сенсор тупит, касание, тачпад, вроде бы как бы называется. Так, ну вот почти прошился наш телефончик. Эти два телефончика я взял так для фона, так сказать. Они, по-моему, у меня самые популярные на канале по прошивкам. То есть этот почти набрал 10 тысяч, а этот а, вроде бы 7. А, сейчас, значит, у нас уже прошивка закончилась. Можем отключить и ждем. Так, идет а, обновление, то есть форматирование кэша, мульти-CSS. А, значит, ждем. Так, вот получил, появился наш название телефона Samsung Galaxy Young Duos gts 70, ой, 6102. Что у меня все время 70 прижилось на языке и все. Привык с этими телефонами, что этот 73.. сколько-то там? Я уже позабывал все полностью. <звы> угу. Понятно. Так, в общем, если второй раз появилась у вас вот эта надпись, значит он не включится уже. Я это предусмотрел, поэтому я знаю решение этой проблемы. Значит, мы берем этот телефон, вытаскиваем батарейку. И вытаскиваем симки и карту памяти, так как они нам мешают. Все это вытаскиваем. Опять вставляем. И повторно делаем прошивку. Так, значит, тут-то мы... В чем проблема? Все же готово. Сброс. Ладно, сейчас перезапущу запись. Так, вот, перезапустил 1.3, значит. Все, вытащили. Две симки. Флешка. Все готово. Телефон выключаем. Если он, вы не можете его так выключить, то просто вытащите батарейку. Значит, повторяем все эти действия. Значит, PDA. Прошивка. Открыть. Здесь входим в режим 1.3 голос что-то мне стал, подболел что-ли. Так, нажимаем дальше, continue. Так, прошивка готова. Подключаем. Ждем. А, написано готово. Нажимаем старт и ждем. <coughs> Кстати, такая же полосочка, как и в 1.3, где зеленая очередь идет, будет тоже дублироваться на телефоне, но с отставанием. То есть тут уже половина, а тут еще только начало. Как можно заметить, тут прошивка идет очень быстро, так как сама прошивка весит 135 мегабайтов. То есть тут в принципе прошивать нечего вообще. Вот на вот этих телефонов прошивки весят от 400 до 700 мегабайтов. Тем самым прошивка идет очень долго. Здесь прошивка весит 135 мегабайтов. Такие телефоны только в удовольствие прошивать. Так, что сделаю, что ли? Так, почти закончили. Прошивается система, кэш, перезагрузка. Отключаем наш телефончик. Так, вот идет опять то же самое. На всякий случай нажимайте на кнопочку дом, так как это в таком телефоне это означает выбор. Ждем Samsung Galaxy Young Tools. <coughs> Все мы знаем, что первый запуск на нашем телефоне будет очень долгий. Вот, пожалуйста, появился логотип нашего телефона Samsung. Это значит, что телефон сейчас включится. То есть, нам всего лишь стоило вытащить симки и карту памяти. И все. Сейчас нам загрузится. Вот наша первая настройка. Чтобы начать, нажмите значок Android. Нажимаем. Аккаунты Google. Пропускаем. Далее. Дата и время. Далее нажимаем. Хозяин телефона сам меня настроит. Просто это не мой телефон, мне его дали, чтобы я его прошел за символическую сумму. Вот я за него и взялся. Ну вот, в принципе, и все. Теперь просто, если не хотите, чтобы в дальнейшем у вас с телефоном случилось что-нибудь плохое, там примерно не включался, там или были помехи на экране, то, пожалуйста, всегда выключайте его правильно и соблюдайте, так сказать, правильные действия с телефоном, что ли. То есть не просто карту памяти вы, вы, вы, вы, вытащили и все. А желательно зайти в настройки, память и снизу выбрать отключить карту памяти от телефона. Или что-то в этом роде. Просто если вы не сделаете этого, у вас потом в неожиданный момент, или в нужный, сможет удалиться полностью все с флешки. Или тупо не, не сможет запуститься флешка. Оно нам конечно же не надо. Да и вам наверное не надо. Поэтому советую все делать так как просит устройство, если вы хотите, чтобы она у вас долго жила. Так, вот пускай включается. По, я за этим телефоном все время слежу, и поэтому у меня до сих пор жив и цел. До сих пор все отлично работает. <coughs> ну, вот вот и все. Если вам понравилось, или у вас получилось прошитый телефон, то, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Также прокомментировать в счет какая у вас там проблема с телефоном и сможете вы ее перепрошить или нет а кто не сможет то пожалуйста пишите мне вконтакте в личку там возможно если я вам не смогу объяснить э, словами то я объясню в скайпе всем пока и удачи